Здравствуйте! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом шоколадных маффинов с использованием яблочного пюре так. Что же нам потребуется для приготовления маффинов? Это мука 200 грамм Можно брать 150 грамм муки и 50 грамм какао если вы хотите, чтобы маффины были сильно шоколадные Итак Яблоки. 750 грамм, но это где-то 6 яблок. Так. Чайная ложка соды. И сахар. Примерно грамм 70-80. И растительное масло. 4 столовых ложки. Итак, вначале для приготовления надо сделать Яблочное пюре. Если вы не хотите заморачиваться, то можете просто купить яблочное пюре в магазине. Ну, поскольку сейчас осенний период, яблок достаточно много, я буду использовать яблоки. И сама из них сделала пюре. Ну, да, можно, в принципе, сделать на миксере, можно сделать на терке, Всё -то здесь того, что вам больше нравится. Ну, мне больше нравится на миксере, поэтому я буду использовать миксер, поскольку это быстрее, проще, удобнее. Все яблоки, естественно, надо помыть в дальше, чтобы они лучше промололись в миксере и их лучше порезать. Так они будут молоться гораздо быстрее и качественнее. В принципе, многие еще отрезают у яблок шкурку. Но я этого не делаю, поскольку в шкурке находится много питательных веществ. И к тому же, тратить время на срезание шкурки я не люблю. Поэтому я буду яблоки отправить в наш миксер прям со шкуркой. По поводу сорта яблок лучше брать сладкие. Маффины тогда получаются гораздо вкуснее. Ну и если вы любите, можно взять яблоки грыни, зеленые, Так... Сейчас мы перемолим наши яблоки на миксере. Что я хочу сказать вообще по поводу этого блюда? Оно достаточно диетическое. Если вы желаете сделать еще его более диетическим, можете добавить заменители сахара или уменьшить просто порцию сахара. Вы можете использовать не только яблочное пюре, но и конкретно кусочки яблок, просто мелко нарезанные. Если у вас не все яблоки хорошо перемололись, их можно порезать, это будет даже лучше, потому что в наших кексах будут присутствовать кусочки яблок. Это мы выкладываем в чашу. еще последняя партия В эти маффины вы можете добавить не только нарезанные кусочки яблок, но и изюм, курагу, любые сухофрукты. Можно добавить шоколадные капли, какао. В общем, на ваше усмотрение. Все, что вы любите или все, что найдете у себя в холодильнике, можете добавить в эти маффины Рецепт очень удобный в приготовлении Простой Мы его в семье готовим достаточно часто Маффины получаются очень вкусные, нежные Так, мы наши яблоки еще вторую партию пропускаем через Вот наша красота готова. Яблоки пока отставляем в сторону. Далее берем ложку большую, в которой мы будем смешивать все наши ингредиенты. Вот наша ложка. И венчик. Можете использовать также столовую ложку. Вначале смешиваем муку и какао. Можете добавить небольшое количество корицы. Добавляем соду и сахар. Все это перемешиваем. Получается вот такая вот смесь. Вот она. Угу, отлично. Теперь добавляем кусочки шоколада или изюм. Я предпочитаю добавлять горький шоколад. Не знаю почему, но не люблю сладкий шоколад и думаю что в масляных наших горький шоколад будет очень даже кстати Это... рецепт будет особенно удачен yes. ну, в новогодние праздники когда дают большое количество шоколадок вторую часть рецепта смотрите чуть позже